Компания «ПошСоюз» представляет вашему вниманию шкаф пожарный навесной с задней стенкой 600 на 600 х 230 красного цвета. Шкаф пожарный – это специальный бокс, предназначенный для хранения пожарного оборудования, такого как кран-комплекты и огнетушители. Пожарный шкаф ШП6060 имеет ширину 600 мм, высоту 600 мм и глубину 230 мм.